Представляем чудесный кукольный домик для Барби «Рапсодия» от компании Wood. Деревянный особняк подходит для кукол высотой до 30 сантиметров. Яркие обои в интерьере и полный комплект функциональной мебели, несомненно, понравится юной принцессе. На первом этаже находится прихожая и гостиная прихожую ведет открывающаяся входная дверь, а в гостиной есть удобное кресло, журнальный столик с лампой и книжный шкаф. На втором этаже расположены уютная спальня и ванная комната. В спальне есть кроватка и комод с тремя выдвигающимися ящиками для хранения нужных мелочей. В ванной комнате помимо самой ванны и изящной раковины есть шкафчик с открывающимися дверцами. На третьем этаже находится кухня с выходом на балкон. В холодильник можно поставить продукты, в ящике хранить столовые приборы и посуду, а плита имеет открывающуюся дверцу. Кукольный домик Рапсодия станет великолепным подарком и будет радовать вашего ребенка каждый день.